дети переехали в Казань к родной тете Юшковой. Детство писателя было по-настоящему счастливым. Позже он описал эти годы в автобиографической повести детства. Толстой это совершенно исключительная фигура в русской культуре и ощущение и понимание, что ты учишься